По катушечке. Вот такая детская, что, на волнах. У нас уже везде зеленая трава, если вы заметили, и зеленые деревья. У нас прям самое настоящее лето. Есть вот такие столики даже с этими, с лавочками. Очень удобно, классно. Здесь, кстати, был раньше автовокзал Юность. Сейчас его закрыли. И вот такая. Вот на этом колесе мы были. Да, это как раз вход в автовокзал. Ну да, отсюда вы заходили. Но молодая дрова. Сколько это будет стоить? Сколько это будет стоить? Сколько это будет стоить? Ну, давай. А если мы врежемся на тест-драйве? Это тоже будет бесплатно? Ну, мало ли тест-драйв, как получится. Кстати, Вот эти деревья, про которые я говорила который вечером скорее всего светится по-другому быть не может Ну вот до человек что вы все время роняете можно в будершафт зайти кстати пойдем зайдем посмотрим что у них там в будершафте в будершафте чо почел Менюшки нет такой, да, на улице, такое они еще не взяли, как на югах. Типа менюшки сразу стоят на этом. На улице, что можно подойти просто и посмотреть. Я дома. А чего мы здесь проходили? Не было этого буджа Ну. Просто когда мы ходили.. А здесь сильно не ходите? Вы больше там пойти? Ниже мы играем. Ниже? А вон еще какой-то закусочный ларек? Ой, а там красный такой трейлер стоит, прикольный. Такие стаканы, это что такое? Что-то здесь да, прям да, побольше да, народу. Ой, галька. Или что это? Типа галька какой-то. Ногти период. Прикольненький. Что-то слушай, я этих кафешек вообще не помню. здесь, когда мы гуляли, была зима. Но и с не работали. Все было закрыто? Пиццу жрут? Может, мы тоже пиццу закажем? На качельках посидеть хочешь? Мне кажется, я здесь как в мир другой попала. Какой Прям классно придумали. Гастропарк. Прям на качелях сидят. И едят. Мне кажется, я сейчас где-то возле моря гуляю. По набережной. Только нереально так классно сделали прям. Все эти кафешки не, не, вижу, не вижу первый раз. раз. Летние классные, На качелях, прикинь, сидят. Не хватает, чтобы здесь в не ходили. Сейчас чуть теплее будет. Какое. Интересный. Великолепие. Нет, нам такие не Конечно, нахер нам такие нужны. Стеклянные абажурчики вот такие Да, наверное, хрусталь, я так думаю. Люстры, люстры. Да никого и нету, просто люстры висят. А что-то тоже не помню. Мне кажется, мы не с той стороны зашли. Вот с того края надо было заходить. Туда дальше идти надо. <сос> Что за ним? У меня продавцов-то не видно. Блядь, все куда-то растворились. <сос <Healthcare> <сос> <сос> Никак. Короче, мы зашли, не с той стороны надо. Ну, с да, того ты боку ты, зайти ты. надо. С стороны, Здесь одни шторы, тюли, да люстры.